Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Zaymon и сегодня мы рассмотрим оптимальные настройки для игры в PUBG Light. Давайте начнем Заходим в настройки, настройки экрана Я думаю язык не имеет смысла объяснять русский по дефолту, как всегда Настройки экрана, здесь есть три режима экрана Полный экран, без рамок и оконный. Не советую выбирать без рамок и оконный, поскольку это снизит ваш FPS. Разрешение. Выбирайте согласно своему монитору. То есть, если у вас монитор Full HD, то выбирайте 1920 на 1080. Есть, если монитор 2К, 2560 на 1440. Ну, я думаю, тут дальше понятно, да? У кого хуже, те выбирают разрешение ниже. Максимальный FPS тут выбирается согласно герцовке вашего монитора. То есть, если у вас монитор 60 Гц, выбираете 60. У кого 144, 144 извиняюсь, Гц, те выбирают 144, естественно. Если у вас 60, еще раз повторюсь, не имеет смысла выставлять больше. Не имеет. Идем дальше. Яркость. Яркость советую выставлять выше, дабы видеть своих противников. Потому что если она у вас стоит... Низко, то есть э, будет немножко темнее, то вы можете потерять врага в текстурах. Не в текстурах, а в ландшафте, в окружающей местности и так далее. Идем дальше. Расширенные настройки. Здесь динамическое разрешение, я советую все-таки выключить хотя если у кого-то слабый пк и он не хочет видеть динамические сцены типа взрыва гранаты взрыва какого-либо транспорта ну, то есть по сути это те же эффекты которые нагружают нашу систему если отключить динамическое разрешение то ваш компьютер якобы по словам разработчика не взорвется если точнее если включить включить если выключить, ну, естественно, ничего не будет. Масштаб отображения. Я думаю, все понятно. Тут даже не имеет смысла объяснять, что растягиваются, точнее, увеличивается количество пикселей, и картинка становится лучше. Поле зрения от первого лица, естественно, расширяется сами рамки. То есть больше становится, как вам объяснить, разрешение. Больше становится разрешение, да, скажем так. Общее качество графики. Ну, тут уже надо немножко отдельно. Сглаживание. Отвечает за зернитость и пикселизацию. Я выбрал на ультра. Не знаю, я люблю красивую графику, поэтому я себе ни в чем не отказываю. Э, те, у кого слабые ПК, ну... Там не хотят все-таки, чтобы в графике особо уступало. Советую поставить хотя бы на низкий, либо на средний. Потому что если ты поставишь на очень низкое, сами понимаете, будет полнейшая пикселизация. Не советую. Идем дальше. Постобработка. Она в основном отвечает также за тени. За тени освещения. Вот смотрите, когда я меняю на ультра. Вот. Получается освещение становится ярче. Вот смотрите на вот этот уголок, да? Вот видите эту стеночку. Вот сейчас она светлая. Сейчас светлая. Сейчас уже становится темнее. То есть особо этот показатель ни на что особо и не влияет поэтому не знаю тут уже на ваше усмотрение опять же все зависит от вашего компьютера. если он слабенький то советую все-таки выкрутить на минимум идем дальше тени тени у нас лучше ставить все-таки на очень низко если вы хотите лучше видеть врага то советую ставить на очень низко те кто конечно любит красивую графику любит красиво чтобы была видно тень своего персонажа, текстуру, деревьев, всех ландшафтов этих, то, конечно же, советую ставить на ультра. Опять же, тут все зависит от вашего компуктера и от того, как вы любите, с какими текстурами вы любите играть. Поэтому киберкотлеты, естественно, выбирают тени на низком. А люди, извиняюсь, конечно, если такие есть, те, кто просматривает а графодрочеры, а те выбирают Именно ультраграфику. Текстуры. Я отношусь ко второму варианту, к варианту графодрочеров. Поэтому я выбираю текстуры ультра. Те, кто хочет, конечно, снизить нагрузку на ваш ПК, то советую, конечно же, выставить очень низкое, низкое и так далее. Все зависит от вашей конфигурации. Идем дальше. Эффекты. Эффекты, опять же, все зависит. Можете видеть по картинке. Все зависит также от вашего железа. Если у вас слабенькая, ставите низко. Эффекты, эффекты это когда горит огонь, это волны, это погода, все вот это влияет, это все эффекты. Я все-таки поставил высокое, поскольку еще раз повторюсь, я люблю красивую графику. И компьютер позволяет выставлять данные настройки. Листва штука бесполезная. Я советую выбирать все-таки на очень низкое. Поскольку она... Э, вот посмотрите на передние ряды деревьев. Она абсолютно ни на что не влияет. Лишь на дальность прорисовки самих деревьев. Как видите. А, и если вы снайпер, то вам будет легче, если у вас листва будет убрана. Поскольку лучше будет прорисовка, точнее, не будет видно прорисовки деревьев вдали. И, по сути, это какой-то такой своеобразный читерский режим. Дальность... Чего? Что происходит? Что это? Секундочку, ребят, возникли неполадки. Как видите, это попхлайт. Тут такое бывает просто так, что... Лобби решила само по себе перезагрузиться, но мы продолжаем. Так, листву мы обсудили, дальность видимости. Тоже не вижу смысла объяснять, все вы видите по картинке. Просто прогружаются текстуры. То есть листва это исключительно э, трава и деревья, которые прогружаются дальше, в зависимости от расстояния. И дальность видимости это текстуры, это объекты домов, это деревья и так далее. Тоже дальность видимости советую высоко не ставить, поскольку это такое освещение. Не советую, если вы любите все-таки, как сказать, красивую графику, то советую включить освещение, потому что без освещения качество картинки говнишка. Говнишка. Сейчас я даже покажу вам это. Так, вот я в игре, и давайте теперь посмотрим разницу между... Включенным освещением и выключен Вот сейчас включено освещение. Вот видите, вы графику. Заходим обратно в настройки, выбираем выключить освещение и смотрим. Вы видите, да? Небо и земля. Ставим обратно. Вот, запомнили. Заходим обратно, включаем освещение. Совершенно другая игра. Совершенно другая игра. Совершенно другие текстуры. Я думаю, вы сами все понимаете. Одни люди говорят, что жрет все-таки производительность данная штука, другие говорят, вообще на нее не влияет. Пока что не знаю, не могу это сказать. Вертикальную синхронизацию советую все-таки отключать. На что она влияет? Если у вас есть разрыв кадра, вот вы видите, да, бампер немножко сдвинулся у машины, то есть фара поехала немножко левее. А... Если у вас такое случается, конечно лучше включить вертикальную синхронизацию Если у вас такого нету, нет никаких сдвигов и так далее, то советую ее выключить И вертикальная синхронизация, она фиксирует максимальный счетчик FPS под ваш монитор Но я советую все-таки выключить вертикальную синхронизацию и подмотать максимальный FPS здесь Дабы не включать саму вертикалку в принципе, это все, ребят, по графике. Я думаю, звук не имеет никакого смысла обсуждать. Управление я уже делал в предыдущем ролике, ссылку на него я оставлю в описании. А так, в принципе, все, Все, что я хотел сказать, я все обсудил. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки и до скорых встреч!